Всем привет! Меня зовут Николай. Сегодня я вам расскажу о роликовых гриле нашего азиатского бренда Huracan. Роликовые гриль Huracan предназначены для быстрой обжарки сосисок, сарделек, а также для быстрой обжарки мясных рулетов и рыбных палочек. Достаточно расположить продукт на гриле, установить необходимый температурный режим и дождаться, пока блюдо будет готово. Процесс займет всего пару минут. Поскольку роликовые грили имеют сравнительно небольшой вес и объем Их очень удобно использовать для мобильных точек фастфуда, пиццерии и кафе. Масло при приготовлении использовать не нужно. Корпус роликовых грилей Huracan выполнен из нержавеющей стали и оснащен электромеханической системой управления с регулировкой температуры. Роликовые грили Huracan различаются по производительности, по мощности, по размерам и по количеству роликов. Соответственно 5, 7, 9 и 11 роликов. Они обладают относительно небольшой мощностью от 1 до 2 с небольшим киловатт. И поэтому они не перегружают электросеть даже при максимальной нагрузке. Все грили настольные. Производительность от 90 до 300 сосисок в час. У роликов есть антипригарное покрытие и они вращаются на 360 градусов. Оборудование подключается к однофазной сети с напряжением 220 вольт. На этом у меня все. С вами был Николай. Пока!